Наша цель это вот собрать ресурсы. Мы скоро время завершим. Получим лихнарку 15. А, ну одну лихнарку. А не 15 раз что-то. Знаете, какую хотите? Знаете, какую я хочу лихнарку? Именно вот эту. Я бы ее взял. И что классно. А за что? А вот не знаю. Блин, я не знаю. За Беса. А, здорово. Та да, карта, где мы играли. Отлично. Победа официальная разрешено так это та карта где мы находимся а не та карта перепутал нормально нормально, нормально. место все окей нам надут количество и давить по экономике все шахи мат количество и давить по экономике не ускоряй пока что пока что не ускоряем так так так так не построил один ват а они построил это был призыв призыв у я перепугался думал что это уже война такая мировая уже. так давайте двухсотку нему красавчики что вы все успеваете но нам нужно уже двухсота 0 ладно прячемся чтобы он не узнал нас мы прячемся в войско войска прячем вот там вот. да мы не атакующим и депающий не атакующие Экран. Передину, передину. Так, Войска больше горячим 8 КА у нас найдет сначала, потом уже получит кирпик. Нашел, ищи, атакуй такой вот такого вот. найдешь его, красава. Смотри, что это там, типа. Ничего. Еще один. Ну, если у меня уже нашел, то все. прятаться нет смысла. Вот <звы> подумал, Лема. Кузнецам. Что пиво регенерировали? Желали ему здоровья, он пошел воевать. Вот так будет классно. Так, мы ну пошли узнаем, возможно, враг здесь, враг. Здесь. Враг. Враг. Враг. Не знаю, чего я так называю Ну ладно, по привычке пишет контакт. Ты правильно говоришь. Ну все враг. А на украинском или на русском? Да ладно, все союзники. Так никого. Скорее всего, он не тут. Окей. Тут или не там? Базу строй, давай. и Ускоряем, макс телескоп. Пошло, пошло ускорялка, точнее, не война, не думайте. Таймеры в описании я не буду ставить, нас так мало смотрят, зачем? Что время просмотра, Это реально. Опа, ну я понял, где он находится. Давай, давай уничтожай его. Все ему кардык, кардык, кардык, кардык. кардык. Что, блин, на нас напали? Харбом, что ли? я умный. Бес на бес. Окей. Я заметил. Я в курсе. Бес на бес. А -а -а. Мы призываем. Количество берем. Ладно, атакуйте. Мы уже знали, к нам уходится. А, стоп, нет, нет, я не разрешаю такой. Нам можно войскам сначала, потом же атака цель то этими ловими и, и все а давай давай трай трай трать минимум без разницы так подожди он минерал не реал наш тратит да это плохо поиска здесь сюда 400 пока что кузнецов давай скорость давай пошел если нас нашел то все уже про скорость убирать. убирать так мы там проверим часы когда будешь что-то строить вот такая наша, наша тактика. отличная штука для обороны враг может быть тут проверим кстати нужно поздоровиться давай лечи его к помоги нам лечить пожалуйста я дав здесь. А, окей, спасибо. Окей. Мы с вами построим 20 есть... Потом интервью сделаем. Спасибо за лечение. Так, мы еще проверим враг. Может быть там. Нас заметит или нет? Так, тем самым можем ускорить. Давайте, чтобы было быстрое ресурсом. Когда будет 200, можно атаковать. Уже атака Атака, атака, атака, атаку, брак. Что, Минск кузнец твой? У нас замедлил. Да ладно. брак -а -а, брак тут, бар брак тут, Об оборона. Брак тут, брак тут, брак тут. Л, просвайтесь, брак тут. О, ну ах ты ж такой, блин, ах, я, я хочу эту базу построить, вро ш о а о о о о о, Во, о я. Атакуйте! Я хочу базу строить, атакуйте, а ты будете пока что без базы. Пойдем с пойдем. В этом потратили свои бои, но по-моему тут их не бесконечные масы. Ваши войны бесконечные а защита щита деф атака, щита деф атака подкрепление сюда так, деф, щита база атака Дев, защита база атака давай давай давай куча войск куда идешь? это моя база новая база да? точно У нас уже раскрыли, поэтому давайте за точку захвата, чтобы прям прикрывать в смысле? Как это? У нас сбрали? Не. Ну, друзья, я не знаю, блин. Ладно, забралась скотина Ну, верни обратно его. Я не знаю. Он тут строит базу. Пошел. Нифиже. Давай. Я говорю, базу дройд, блин, хитро сделан. Как там вселки? Нас сюда одного вырубили, нужно экономику разбивать. Секир на базе не получилось, это плохо, но это очень плохо. Да блин, заколебал меня. Шоу, он. Шоу, Шоу, блин. Он, реально агрессивный, чувак. Что там пил, а? Он напился? Да, достал. Пошупай. Друзья, ну ну реально, он по Он не дал мне прокатить еще. А -а, а, а кто это сделал? Это какая-то ну, Друзья, это какая-то карта. Фашист. Ну ладно, ладно, фашист, фашист. Можно только тут собирать миралы и всем. Если такая уж и делают, то придется оббивать своим. Поскоряем, чтобы он не скучно. Все, меня хватит. Варточка просто война. Мне Точка. Мне все равно, сколько я понял. Мне точка. Я только будут копить минералы. Всё. Значит, призы, призы. Вот так Ага, стоять. Кто они сказали? не сказал? делайте. Да, закончили ресурсы, но... Да, все равно. Ну, что-то нас не пускает. Сейчас еще эту карту использую, легендарную карту. Разработчик, как фиксировать эту карту? Она безумная. Да, нету карты. Она не златный. Ну. Пугайте их нужно. давай, углы. нужно. Ага, хитрый. Ускоряем. Давай. давай. Все нормально. Ой, не... Да ладно, просто призываем. Вот так вот с бронежалой. Так, я бы хотел еще что-то. На. База строит, краза. Не красава, вообще че-то Вообще. Двоечник. Ну реально двоечник. Ну, реально, что Войска, Нет, это не, не все равно. Атакуйте на него. Не-не-не, не все равно. Я хочу базу. Хочу, хочу это что-то хоть забрать. И в конце концов умереть. Частью храбрости А он хай. Трусит мелкий. Я не знаю, какая это карта, ну ира, и Что? Собирайте ресурсы. Мы будем высасывать все. Если получится, то беремся, будет чуть-чуть. А если нет, то будем войну запускать. Не Давай, давай, собирай все минералы. А можно все высасывать скажет а ты все высылал блин ты ч тут пылесос я скажу ты ч блин читтер а не брат, не, не брат вообще дикий ну что там сам Та не тебя покашет то нет не покажет э -э, минералы минералы сыграть на максимум все, пользоваться а жаль это будет какой-то новый да ладно он такой то ты не сдаешься я уже слышал ролики, посмотри, ⁇ бро, лентяй. Ролики не смотрит, поэтому не знает. Курай силы сделал, кстати, но раз разницы не. база строят. Нет, базы меня уже тут что все. Нет, они тут пока что. Все, минерал заканчивается. Все заканчивается. Все из-за тебя. Все, хватит они уже разбираются за каждую секунду ну, некоторых окажут а так уже да, даже войска нет даже не смешно но ну, есть роликах смешнее так поставить на постель остальные ролики пока он это делать ну, марины читер 5 штук построить Горяйте, революционируйте и атакуете. Зачем я это делаю? Я не знаю. Ладно, отбой. Войска нужно брать. Высасываемся. атакуйте все мы просто ордой атакуем и заканчиваем чтобы гоблины еще воевали да ладно. Четвертый уровня класс но не красавчик ты просто забрал моего галема а галема мог все решить каждый галем друзья решает все если ваш брак гоня запустит то скорее всего он читер. ну или как он призвал а вот тут базы строят капец построить врубает все теперь мы узнаем какая у нее плода скорее всего, это она не она она дайте мне эту чертову карту К черту его что мы жилвал там не знаю песок так посмотрим что это такое переманивать врага на свою сторону призрядка Боюсь наливай. Это самая лучшая карта. Может самого любимого персонажа взять. А я его. Капец, блин. Читерская карта. исущение Используется, чтобы делать из врагов союзников. Блин, коля. Я ненавижу таких люди, которые берут улеху. Но! Завербованный юнит поста. Постоянно получает дополнительный урон. Да, ну колем прочно. Алло! Голем поставьте напишите тут. может быть еще два раза больше урона носить. вот как так вот. ну реально галем. сколько хп? покажу сейчас. посмотрите. 2000. мне карту вообще чудесная. если галем играет, если противник играет галем, берите эту колоду. таблин ту колоду. <laughs> если враг играет галем, как я сейчас спрашиваю, ваш враг, берите вот эту штуку. и сущение, сушит на суше. вот так вот. Не, не рекомендую брать уже этого потому что мы можем призывать этих как там сов и все изи кстати а там да, вообще без разницы уже не хочу брать этого раньше я боялся новички вам лучше знать про него берите сок про него если там где-то я уже записывал данный ролик по данной теме поищите на канале всем удачи пока